сложный месяц особенно первая декада уже с первых дней напряжение будет нарастать во второй декаде месяца держится напряженный аспект сатурна и урана что создает сложности на государственном уровне также для финансово экономической сферы кризисный период в третьей декаде июня фон происходящих событий уже спокойнее люди становятся доброжелательнее друг другу находят компромиссное решение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 далее астрологическая погода по дням 1 2 июня соединение солнца и северного узла в близнецах хорошее начало месяца солнце центр нашей солнечной системы Оно дает свет и тепло всем планетам вокруг него вращаются все остальные тела солнечной системы и в астрологии солнце символизирует центр сердцевину сущности я сознание Сознательную волю, лидерство, власть, демонстрацию себя, творчество, детей. В организме Солнце связано с сердцем и позвоночником, важнейшими органами. Лунные узлы ⁇ кармические точки. Южный узел ⁇ это прошлое. Фундамент для развития, движения в направлении Северного узла. При соединении с Солнцем Северный узел дает свободу в проявлении личного потенциала, своих талантов и способностей. Возможность приобрести влиятельное положение в мире и внешнее материальное благополучие. В эти дни возникают особые привилегии. Многие получают необходимый моральный толчок к успеху, если, конечно, человек в этом заинтересован и прилагает усилия. 2 июня. Срединная дата между затмениями. День высоких вибраций и неконтролируемых мощных потоков энергии. Это точка турбулентности, потому что в коридор затмений создается что-то наподобие энергетической волны в космосе. Поэтому мы имеем дело с данностью в срединную точку. Срединные точки как бы припечатывают события. То, что происходит в срединную дату, имеет долгосрочный характер. Не допускайте отрицательных мыслей, плохих слов, потому что это будет иметь силу сбываться. Старайтесь пребывать в позитивном настроении. Не заставляйте себя общаться с теми, кто вам неприятен и вызывает отрицательные эмоции. Венера планета малого счастья в 16-19 переходит в знак рака, формирует тринс юпитера, планетой благодетелем, будет двигаться по этому знаку до 27 июня. Венера, проходящая по знаку рака, приносит потребность в любви и понимании, желание иметь семью. Люди становятся более сентиментальными и романтичными. Случайная встреча может перерасти в более тесную связь, способствовать пробуждению лучших качеств. Важный день для всех – 2 июня. Порой происходит что-то неясное, но очень волнующее. 3 июня Венера в гармоничном аспекте с Юпитером. Сатурн и Солнце также в гармоничном аспекте. У семейных людей появляются особые чувства к семье и родителям. Многим хочется улучшить взаимоотношения. Отличный день для встреч с родственниками, задушенных разговоров, воспоминаний о детстве, о родине. Поднимаются из подсознания важные темы, способствуют устранению некоторых блоков. Также можно проработать кармические вопросы. Могут выйти на поверхность старые обиды даже те которые казалось бы давно уже забыты однако сегодня их можно осознать и отпустить 4 июня продолжается действие гармоничного аспекта венеры и юпитера а также 13 Солнца с ретро сатурном чувствуется нарастающая позиция марса и плутона способствующая воинственным настроению. но при правильном использовании потенциала этого дня можно произвести глобальные изменения по всем жизненным сферам слабо поддаются контролю и пониманию обстоятельств внешней среды жизнь может в один миг перевернуться с ног на голову и наоборот обостряются психические процессы многие не в состоянии адекватно оценить происходящее психологическое состояние вызванное энергиями этого дня для многих может оказаться очень тяжелым 5 июня точная позиция двух воинствующих планет марса и плутона в глобальных масштабах этот аспект способствует обострению военных конфликтов. Особенно сложные дни для политиков, людей, обладающих властью и большими деньгами. Также в этот день напряженный аспект Нептуна с Ретро Меркурием. Люди склонны вступать в конкурентную борьбу за лидерство, причем действия часто непоследовательны, не удается договориться. Поэтому возникают конфликты. Рушатся, казалось бы, крепкие деловые отношения. Этот день и плюс-минус до и после считается критическим для бизнеса, политики, науки. Возможно обострение военных конфликтов, возникновение катастроф, активизация криминальных структур. Все это создает внешний негативный фон, способствует тревожности, проявлению страхов и фобий. 6 июня продолжает активно проявлять себя оппозиция Марса и Плутона вплоть до 11 июня. Так что берегите себя 10 июня в 1342 по киевскому времени произойдет новолуние но же кольцевое солнечное затмение в двадцатом градусе близнецов на северном лунном узле в соединении с ретро меркурием расчищаем путь получаем ресурсы для построения счастливого будущего день благоприятен для коррекции качеств характера для изменения в поведении во взаимоотношениях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 В коридор затмений, то все это приносит напряжение. Стоит быть готовыми к тому, что жизненные силы могут проверяться в экстремальных ситуациях. То есть это будет встряска в интересах будущего. Пересмотр будущих перспектив с учетом прошлого опыта и полное обновление, трансформация, возрождение. Более подробно о коридоре затмений 26 мая, 10 июня. И о периоде ретроградного Меркурия в отдельных видео, ссылки в закрепленном комментарии, посмотрите, пожалуйста. 11 июня в 16:34 по Киевскому времени Марс входит в знак Льва на ближайшие два месяца в комфортную для себя огненную стихию. При этом формируется напряженный аспект Урана и ретро Сатурна. Особенно остро ощущаться будет в ближайшие две недели. В этот период общение с пожилыми людьми может вызвать раздражение. Власть, опыт и традиции вступают в борьбу с реальностью и планами на будущее. Битва поколений продолжается. Это вторая квадратура. Первая ярко проявила себя во второй половине февраля этого года. Вспомните события этого периода. Это поможет в решении текущих задач. 13 июня Венера в гармоничном аспекте с Ураном ⁇ день интересных и неожиданных встреч. На фоне напряженных аспектов Сатурна с Ураном и Нептуна с Солнцем это может принести проблемы в устоявшиеся семейные отношения. Повышенная восприимчивость в этот день ведет к спонтанному, скачкообразному и часто оригинальному отношению к партнеру. В интимном плане возможно появление новых и сильных импульсов. 14 июня ⁇ это точный напряженный аспект Нептуна и Солнца. Эмоциональные люди оценивают несколько необъективно окружающую ситуацию и поэтому легко становятся жертвами собственной фантазии. Сегодня не следует вести какие-либо деловые переговоры или завершать их. Следует быть очень осторожными с составлением доверительных соглашений и не говорить ничего такого, что потом может быть истолковано иначе осторожно с медикаментами. Избегайте алкоголя и других средств, меняющих сознание. Проблемы в этот день возникают из-за склонности к самообману. Многие не желают связывать себя делами и обстоятельствами, которые подразумевают принятие ответственности. С 16 по 24 июня Юпитер поворачивается из директного движения в ретроградное. Поскольку статус сильный, управление то ничего неприятного не произойдет. Скорее, наоборот, можно ожидать возврата к приятным моментам жизни. 24 июня уникальный день. Три планеты стационарно. Меркурий только что вышел из ретрофазы и поворачивается в прямолинейное движение. Нептун остановился и готовится перейти в ретрофазу. Юпитер также развернулся. Не торопитесь, отдохните, подумайте о главном и нематериальном. Возможны инсайты, озарения. В эти дни приходит решение тех вопросов, которые казались безнадежными. Запоминающийся период с 16 по 24 июня. То, что происходит в эти дни, будет иметь продолжение в 2022 году. 21 июня в 6.32 по киевскому времени. Солнце входит в знак Рака. Это день летнего солнцестояния. Подробнее об этом в отдельном видео появится на моем канале в середине июня. Венера и Нептун в гармоничном аспекте, что создает положительный фон и благоприятную атмосферу не только в этот день, но и на ближайшие две-три недели. 23 июня Солнце и Юпитер в гармоничном аспекте отличный день достигается желаемое несмотря на то что венера в оппозиции с плутоном однако это способствует страстным интенсивным любовным отношениям дает насыщенные мощные переживания экзальтированные чувства увеличивается притягательность сексуальность очень трудно сдержать свою чувственную природу любовь одержимость идеи желание что-то иметь находят отклик у окружающих также в этот день решаются вопросы, связанные с наследством и большими деньгами. Возрастает возможность зачатия. Аспект хорош для лечения бесплодия. Для кого актуальна эта тема? В целом, люди благожелательны друг другу. Можно ожидать улучшения ситуации по всем сферам жизни. Формируются благоприятные обстоятельства для проявления себя в социуме. Третья декада июня. Хорошее время для рекламы. проведения общественных мероприятий удается собрать нужное количество людей, донести информацию, повлиять как на отдельного человека, так и на коллектива. 27 июня в 7:27 по киевскому времени Венера входит в знак Льва. Нептун стационарный с 24 по 29 июня. От а 30 числа переходит в ретро движение до 1 декабря этого года. Влияние стационарного Нептуна ощутят люди с нарушениями водного обмена в организме. В третьей декаде месяца ухудшается состояние больных почечными заболеваниями, гипертонической болезнью, сахарным диабетом. Возникающие в эти дни отеки при кажущемся здоровье должны быть расценены как симптомы начала болезней, связанных с нарушением водного баланса. Следует соблюдать осторожности в отношении лекарств, алкоголя, агрессивных сред, а также будьте очень внимательны на воде. Морские прогулки могут быть опасными, а обычные водные процедуры принести вред. Также следует соблюдать осторожности в общении с незнакомыми людьми. Лучше в эти дни снизить потребление жидкостей, особенно беременным женщинам. Результаты анализов не покажут истинную картину появляется сильная склонность к неврозам. Венера, движущаясь по знаку, двигаясь по знаку льва, способствует активизации романтических отношений, творчеству, приятному времяпрепровождению. К концу июня многие почувствуют себя увереннее, улучшится настроение. В финансовой сфере можно ожидать стабилизации.